Мам! Мам! Мама! Мам, мне нужны струны на гитару. А я хочу краски, кисти и мольберт. И я хочу рюкзак с экраном. Алло, детям нужно купить? Не могу, занят. Закажи все в Ирском. И мне заодно возьми клавиатуру и настольную лампу. Заказывайте на сайте Ирском товары для работы и офиса, учебы и развития, творчество и рукоделия, хобби и отдыха. Легко! быстро и удобно. И получайте их в ближайшем пункте выдачи уже завтра. Ирском. Все начинается с мелочей. Теперь и в вашем городе. Анимационные ролики Linen Space. Современный метод продвижения бизнеса.